Так, у нас а. родилась змея, опять она родилась. Почему у свиньи есть уши? <гум> Интересного. Надо ага, да. Интересно. Надо их переместить сюда. Что же они Где будут делать? Тут? Почему змеи нет уши? Да, а змея змея? Ну, это не я говорю, это свинья, говори ты! Там что-то А, а что не смущает, то, что мы оказались где-то? Там... сейчас а, с... Тихо! А Проходите вниз. В... Под... А, ну, ну, я в зашел. Проходите вниз. Здание. я тут проломил немного потолок, чтобы так, понять, И не понимаю до сих пор а, пройти. Что там? Найдите потайной вход. Это кто говорит там? Это Давайте ну, сделаем дорогу. А -а -а! Зайдите ну, в помещение. Я Нет, нету. Ой, С Зайдите, просто? найдите. <ст -5> Идите прямо по пещере. Найдите 아? справа вход. <свес> <свес> не вниз спускайтесь, в другую сторону. Я нашел. Я тоже. ой ой ой ой О, И нет коньё. тупицы. Это что, вы? Нам, наверное, шанс твой. Так, так давай. просто сломаю блок. Ну, Это, ну Пошли, ладно. Ушли. Ушли. Присаживайтесь, присаживайтесь на диванчики. Именно. Присядьте на диванчик. Быстро сел. Забери свой шанс. На диван сел. Послание людей, а, да которые ладно. до нас тут да. выжили. Да, вот здесь Вы... зовут, поэтому... Ты здесь точно не выживешь. Ты здесь точно вышел отсюда. Меня это Нет. А может, как ну, он меня, так, я тебе сказал, Но сесть, тупица. Ты ты жаль, Итак, последнее задание от стомпа это выбор. Чего? Подойди ко мне, мистер Бак. Я здесь, а. это это я угроза баг, не без разницы. Слушай меня внимательно. Так как ваш держит в заложниках и он не сделает выбор, теперь вся ответственность находится на тебе. Как ты выберешь, так другие и будут. Выберешь что-то плохое, тебя не знаю, как они посмотрят на тебя. Но у вас будет еще потом 10 секунд, чтобы это исполнилось. Я его даром и грохну. Попробуй. Давайте. Я... Не ты выбирайте. Вы можете потом посоветоваться. Может подсказать? Посоветоваться вот в этом шкафу великом. Ясно? Итак, я задаю тебе вопрос. Я задаю тебе. Ты должен... У вас 10 секунд. 15 минута. Ладно. Посоветоваться, выйти и сказать ответ. Итак. Зада, э, как это назвать-то? Желание такое, либо вы все умираете, либо вы перерождаетесь. Конечно же перерождаетесь. Идите, у вас минута, чтобы... Быстрее! Либо вы перерождаетесь, либо вы умрете здесь. А если мы переродимся, мне переродимся в другом теле или тоже Давайте хотя бы переродимся. Лучше Я принял решение. Мы, а мы, да. мы, мы, мы. Вообще-то так тихо молчаете. Где вы? Где ты? У Т вас минута. Мы уже обсудили. Мы, мы, мы уже обсудили. Обсудили, ну, хорошо. Или у нас минимум минут. Скажите что-то не так, и это исполнится. Что? Мы это, что мы там? мы умираем. Нет, нет, нет, ты нет, паровой, нет, я тебя убью. Тупорил. Тупорил. Я же говорил, что я угроза угрожу баком. Последнее, это Но, точно а твой вердикт. А есть третий вариант? Что такое вердикт? Граждан? Ну, ты можешь выбрать и то и другое. А выберем. Вердикт. Ты можешь остаться здесь. Я же сказал вам подумать. Вы можете остаться здесь и. Еще сделать перерождение, балбесы. Вот, все, остаемся здесь и перерождаемся. И У вас минута подумать. Хорошо. Умею. Да. Можете попрощаться, у вас 10 секунд, перед тем, как я исполню ваше желание. 10, ты ничего не сделаешь. 10. 9 8, семь, свалил О, отсюда. Свинья, ты какая-то наркоманка. Семь, шесть, пять, один. Не знаю что. Вообще, мы вроде был... бежали куда-то. Я вообще, по-моему... Мы, мы бражника не... искали. Да. А, а, а, я мы, не... валк а валк мы же нашли бражника. Ну да. Ну все, задание а получилось. Все а получилось, получилось, получилось я. я полетел. Так, сваливаем. Как... Я, я полетел. Всем пока. Я попрыгал. Все пока. Всем пока. Странное такое чувство, но ладно. Обожаю канализацию. Так, в mm -hmm. канализацию перестрелять миракулер. А я пошел в а Так, а я сюда. Может, так, все меня привет. здесь никто не должен видеть. Детрансформация. Да, Так, что за не помню пароль. Там. О, привет. Да привет, я пароль не помню. Ой, привет, кот, ты не помнишь, где живу? Хочешь помогу? Давай. Проходите. Все, пойдем. Скоро придет посылочка с этого Нью-Йорка. Нет. Пойдем. Короче, я тебе расскажу по секрету. Хочешь скажу по секрету? мне скоро с Нью-Йорка придет посылочка. Алло, алло, Марадриан. Ну ладно. А, да-да-да. Глухой прям? Ну, да? о, да, ладно. А где, а где ты живешь Сейчас я приду. А, на втором этаже, я дома возле... Так, дома... я за посылкой. Давай, я пока схожу на разборки. А Привет. Делаете? Да я тут работаю? иду. я ты ж хочу на разборке. Я спать все. А так, я уже на второй этаж. Я, я сейчас всех разберу. А я на Так, второй этаж, Прости, да. мне тут дом заблокировали применением неизвестной М -м -м. технологии. Давайте. Всё, так, проходи. Все проблемы. Учу, опять читаю, Так, теперь надо вспомнить так, пароль. Так, а -а -а. что это за фигня? Это... это... Что это? Это, это? это я не знаю, что это такое. Если кажется... «Добро пожаловать, вытирайте ноги». Ну, кто-то вообще не знаю. Тут это безжимый раньше, который не особо любил это Тедди тут жил. А если это Тедди натворил? Нет, это другое, другое. Тедди, а как ты понял, что ты тут живешь? А я что я забыл, где я живу. Так, вот эти палочки, вот эти палки вообще сделают запрет в городе. Тут вообще поставили их возле меня какие-то палки, в итоге я их сломал и раздвинул. Я, да, тоже их раздвинул. Классненький у тебя дом. Ой, открою мне. Я, я понял, дом. где мой дом. До меня дошло, где мой дом. Так, где ладно, дом? я пойду в мэрию там по делам своим. Да. А вы там, не знаю. Гуляйте, а да. Я, Поможала, я, кадра, ноги. Что я? я паркурю. Подожди, ока, подожди. Ой, боже мой. Подожди. Минусочку. Как ты паркуришь? Ладно, пойду в кабинет к себе. Так все я у себя в кабинете. Так рабочие почему здесь такой бардак? Где я вам за что деньги? Кто-то морет? Что за ерода? Где евро ремонт? Да посмотри, что они бархапнитяги сделали. Куда тебе такой стол? Ты чё за Ну мало ли меня этот, придут кормить. А, ну ладно. Всегда... Посмотри же, мне почту привезли. Новенький? Да, это. идем. покажу. Так, во-первых, создатель этих штучек обновил мне эту... маджику. Посмотри, какую Правда, твои руки тонкие немножко. Ну, ничего страшного. Ты сделай. В спортзал А, надо спортзал в городе сделать. Смотри. Глаза мне нравятся. Глаза, глаза. Да. Ай, что ты делаешь? Это суперспособность лед. Еще смотри. У меня тут весь. фыр фыр фыр фыр А, ну не работает, ладно. Ладно. И чё ещё привезли? А, так. С... Нет. Э, вот его. А! -а, -а! Ты чё? Ну-ка, стой, стой. Используй эту фигню. Ну-ка, выпрыгни. С окна! Очень красиво выглядит. Там, это, телепортат. телепортат? Вот здесь. Вот здесь. Можешь лифт? Ну, лифт. Лифт и Короче. телепортат одно и то же. Просто термин другой. Стой, Талисман вот не у тебя? У меня. А давай мне. Да, он у меня не здесь, он в, в тайнике. Ладно, вернешь мне. Мне нужно теперь это давать четыре за шкатулочки. Mm -hmm, ну, понятно. Потому что там Ладно. сейчас взяли все в свои руки. Каждый понятно. Ну, а на этом будем заканчивать. Всем просто ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Фрумикс. Это был юбилейный сезон, 20-й юбилейный сезон. Всем удачи и всем пока. Пока.